Я, мало что здравствуйте. Сегодняшняя тема – победа после поражения. Если ты встал после того, когда упал, ты победил. Повторяйте это вновь и вновь. Помните, что после первого, либо 21 первого поражения, если вы продолжаете вставать, вы непобедимы, вы герой, вы уже победили. То есть, если вы не сломились, если вы не сдались, не склонили голову и не остановились, вы уже победили, вы уже победитель. Всегда так и поступайте, не сдавайтесь никогда, сколько бы раз вы не почувствовали силу падения, сколько бы раз не почувствовали горечь поражения. Но если у вас есть дух человека, который не сдается, если вы победитель по духу, вы никогда не будете ломаться, вы никогда не будете останавливаться. Что бы ни произошло, как бы ни было горькое и болючьего падения, вставайте всегда. Чем бы вы ни занимались, в любой сфере жизнедеятельности, всегда будет неудачи. Очень редко у людей получается все с первого либо со второго раза. Чем больше попыток, тем больше вероятность того, что вы добьетесь, если вы в эту точку будете долбить многократно. Вы пробьете от в стене, в стене непонимания и упорства. Вы добьетесь того, чего хотели, цель будет достигнута, если сегодня не будет останавливаться. Горе тому человеку, который останавливается на том, что не вышло с первого или со второго раза, он сразу принимает решение, что это не его, что не получается, что не следует дальше двигаться. Но раз бывают в жизни легкие пути, разве вы не знали, что не все легко дается? Нужно упорство, нужно повторять, нужно тренироваться, нужно закаляться, нужно действовать и никогда не сдаваться человек, который останавливается после первого поражения, никогда себя в жизни не найдет. Всегда все начинается с первого поражения, поскольку, как говорят о народе, первый блин, как правило, выходит комом. Следовательно, если вы боитесь неудач, каждый раз отворачивайтесь от идеи, от мечты, когда оно не получается с первого раза, мечта останется мечтой, цель останется целью. И ничего не будет достигнуто. Вы будете бросать, Огромное количество незаконченных дел, так толком и не начатых. А вы останавливаетесь на достигнутом ошибочно. Вы делаете роковую ошибку, когда вы наметили цель и сломались на первой неудаче. Помните, добивается цели идущей тот, кто ползет наверх, срывая ногти, не останавливаясь, до крови, вздирая колени, но ползет, идет и двигается вперед. Рано или поздно, а чаще всего рано, эти люди добиваются успеха, они не сдаются на пятую или двадцать пятую попытку. Чем больше падений, тем больше. Это говорит о том, что вы идете в верном направлении, что вам становится тяжелее, и чем тяжелее, тем ближе. Финиш. Чем страшнее, чем тяжелее, чем больше слез, крови и пота. Это говорит лишь о том, что вы почти на финишной прямой. Но не сдавайтесь, не верьте в то, что вы проиграли. Словно будет тот, кто потеряет веру в себя. Никогда нельзя останавливаться. Никогда не меняйте, как говорят, кони на переправе. Раз уж начали, идите на конца. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.